Предупреждение. Вот слишком экстремальный контент. Тут вообще пиздец. К нас в жизни не готовы. В России, за пределами Москвы, везде хватает наркоманов Но Новокузнецк занимает первые места Когда-то я думал, что это красиво тоже, да Я жил среди этих людей, так то да, вот, красота Горжусь своим городом, как же там красиво Говорит, Чечня красива, мне на нее Новокузнецк, Новокузнецк. Уже три года я сижу на репаратах Для того, чтобы для того Чтобы к башке Снизить желание пожрать Это не пустые слова пустые слова засыпаю, засыпаю, а потом так утро.